Всем добрый день, с вами Алексей Федорцов. И в этом видео поговорим о том, каким образом стоит учиться, если вы захотели освоить интернет-профессию по привлечению клиентов, по необходимости привлечения клиентов в свой бизнес, либо как начинатель, подрядчик, да, тех, у кого есть бизнес, то есть вы хотите стать там директологом, таргетологом и так далее. Что касается первой категории, да, если у вас есть свой бизнес, то я считаю необходимостью, по крайней мере, полностью ликвидировать безграмотность в этом отношении, потому что иначе вы не сможете а, компетентно а, принимать результаты ваших подрядчиков и компетентно ставить техническое задание. Это не значит, что вам нужно уметь составлять рекламные кампании самому вообще, в принципе, достаточно пройти какой-то базовый курс, чтобы понимать, что где находится и так далее. Единственное, что рекомендую, а, обратить внимание на практиков, которые есть а, в интернете, а, что касается контекстной рекламы, что касается таргетированной рекламы и, и а, прочих видов рекламы, что вас интересует конкретно по вашему бизнесу. Тоже касается и тех, кто хочет а, стать исполнителем на этом пути, то есть директологом, таргетологом и так далее. Расскажу о своем опыте. На своем примере я в общей совокупности за 8 лет потратил примерно 350 тысяч рублей на то, чтобы пройти какие-то платные курсы. И еще кучу информации я искал, чтобы накопить компетенцию просто в интернете, которая выкладывается бесплатно в том числе. И могу точно сказать, что однозначно имеет место быть, что платный контент, контент в некоторых случаях он хороший и качественный, да, но однозначно не у всех. Это примерно 20% рынка а, тех интернет-курсов, которые существуют. Поэтому вам надо очень а, четко и систематизированно подходить к их подходу, а, к их подбору, если вы хотите за это заплатить. Но абсолютно точно могу сказать, что вы потратите чуть больше времени и получите ту же самую информацию на бесплатных источниках. Опять же, допустим, я у себя на канале выкладываю очень много лайфхаков, что касается именно настройки в рекламных кабинетах, будь то ВКонтакте, Facebook, Instagram, Яндекс.Директ, либо Google, или реклама на YouTube, или в МайТаргете. Если вы полистаете просто видео моего канала, то вы обнаружите, что там большое количество информации, большое количество информации, которое вам Пригодится, для, если вы хотите это освоить. Если вы, предприниматели, планируете брать подрядчиков, исходя из своей компетенции, то крайне не рекомендую ставить себя в такую ситуацию, что вы прошли какие-то курсы и вы принимаете то, что там есть на веру полностью. Я рекомендую понять глубь процессов и после этого только делать выводы, потому что некоторые заказчики после того, как берут, вступают в работу с подрядчиками, они начинают диктовать свою точку зрения и говорить, что правильно, что неправильно. Это с точки зрения заказчика-предпринимателя не очень хорошая позиция, потому что вы закрыты к новшествам. Допустим, вы могли проходить курс какой-то по Яндекс.Директу несколько лет назад, Сейчас все уже очень кардинально поменялось в Директе. То же самое касается таргетированной рекламы. Рекламные кабинеты постоянно обновляются, особенно то, что касается, если Яндекс очень медленный в этом и ВКонтакте, то рекламные кабинеты Facebook и рекламный кабинет Google обновляются очень быстро, и те инструменты, которые были буквально полгода назад, они уже либо выглядят по-другому, либо находятся в другом месте. Поэтому вы должны не просто как бы, держать руку на пульсе, вы должны понимать саму суть процессов, которые происходят в рекламном кабинете, чтобы оценить работу подрядчика и грамотно нанять его на работу, Или, либо на какой-то проект. И э, это вам будет служить в большинстве случаев э, страховкой, то, что вас не обманут, когда будут с вами сотрудничать. Потому что большая часть рынка нацелена на халяву. Большая часть рынка это новички. У меня есть большое видео, где я рассматривал, каким образом мы нанимаем к себе сотрудников компании, каким образом я ищу себе в команду директологов, таргетологов перед тем, как начать сотрудничать. Рекомендую просмотреть его, найти и просмотреть. Там все от оценки работы подрядчика до а, начала с ним работы. Очень важно понять, кто перед вами и не вешает ли он вам лапшу на уши. На уши. Это очень важно. Вот. Пожалуй, наверное, это все. Еще раз подчеркну, что ту же самую информацию, которая есть на платных курсах, вы можете получить абсолютно бесплатно везде, но это требует времени. Большое преимущество платных курсов в том, что вы, зная, что там будет качественно, изначально идете, и берете контент, а тратите гораздо меньше времени на то, чтобы где-то его найти по крупицам и так далее. Но опять же повторюсь, даже топовые игроки на рынках не могут рассказать вам всех нюансов, которые бывают в рекламной кабинете, а тем более применимо конкретно в вашей нише. Поэтому вы должны сами собрались своей головой, понимать, как что работает, грамотно ставить техническое задание и принимать работу и знать, куда посмотреть, чтобы вас не ввели в заблуждение подрядчики. С вами был Алексей Федорцов. На этом видео заканчиваем. Если есть какие-то пожелания, комментарии, пожалуйста, пишем ниже под этим видео. Мои контакты также есть в описании. И до новых видео!